Далее, начинают уже работать или думают о создании нового направления бизнеса, что является показателем наличия финансового резерва. То есть это те люди, которые не паникуют, что у них осталось 20 тысяч рублей на месяц рекламного бюджета, и они должны как-то как что-то выжить. Вот. Большинство этих ребят позакрывалось, кстати говоря, уже за пандемию, за вот эту, блин, спецоперацию. Эти волны, они как ни крути, они все-таки положительно влияют на чистоту бизнес-среды. Вот. Дальше, а оборот от 800 тысяч рублей, ну это просто вот опытным путем выведено, потому что у тех, у кого меньше, а, они, ну, то есть гораздо меньше, а, и и как люди, и как бизнесы, и как те, кто может развиваться и в принципе хочет этого, да? Некоторые и хотят развиваться, но они в принципе физически не могут, потому что у них бизнес находится в такой стадии, либо в в том сегменте бизнес находится, где они сами а, выбрали себе маленький средний чек а, и не могут масштабироваться. Но это уже их проблема среднего чека, сейчас мы не говорить не будем. Сотрудники. От трех сотрудников есть стабильно. Как правило, это от пяти и больше. СРМК. А, есть СРМК, работают или пробовали, знают. Пробовали, знать, я имею в виду, что запускали уже, получали результаты, умеют, шугают, постоянно развиваются в этом направлении. Далее, трафик работает от двух до пяти каналов трафика. Это показатель уже зрелости, потому что если они работали, только начинают с трафиком, то это значит какой-то стартап, и у них нет понимания, каким образом работать с подрядчиком. Еще не дай бог, если они какие-то продвинутые в кавычках курсах прошли, где им говорят, что найдите себе специалиста, который будет работать за процент, то надо от таких людей вообще бежать. Ну, опять же, если вы специалист без опыта, то вам надо а, с такими ребятами поработать, чтобы просто осознать там, большую разницу, ну и поднабраться опыта и в личном общении, и в том, что вам нужно делать с этим дальше. А дальше понимают, знают ци свои цифры. То есть этот человек, в принципе, считает, а, каким, ну, считает, либо ему автоматически приходит сводка о том, что а, средний человек такой, количество продаж такое, прибыль такая, маржа такая. Вот. То есть они понимают свои цифры и готовы с этим работать. Ну, это наша целевая аудитория. Есть большое количество клиентов, которые а, частично подходят нашему описанию, а, но вот в этом плане не совпадает. Бюджет. Тратят от 80 тысяч рублей в месяц, готовы, в скобочках, реально готовы. То есть вот э, кроме тех ребят, которые пяткой в грудь стучат и говорят, что на следующий месяц у нас будет денег, просто завались. Ну или там, знаете, как э, э, при, при хорошей рентабельности э, вложение в трафик бесконечно. Вот примерно вот, такие э, ребята, их тоже надо избегать. Вот, то есть реально готовы тратить больше при увеличении эффективности. То есть у них бабки есть и они готовы вот их прям вам положить на стол говорить что вот ребята давайте работайте следующий шаг это просто мы вкладываем деньги мы поняли что с вами работать хорошо давайте вперед опыт есть опыт работы минимум с четырьмя подрядчиками ну опять же это исключительно наш подход потому что если человек работал с менее чем 4 подрядчиками, либо менял их очень быстро, да, то это а, значит, что у него определенный свой подход выработался. Это не значит, что человек плохой, это значит, что у него еще недостаточно было опыта в бизнесе для того, чтобы делать выводы по компетенции подрядчика. То есть он, в принципе, посмотрев кейсы и отзывы, поймет, что да, мы разбираемся, но он разницу не увидит между нами и специалистом за 5000 рублей. Ну, вот реально, в телеграм-канале которые потом а, обычно свои профили удаляют, 5 тысяч рублей не возвращают и, и так далее. То есть нужно определенное количество опыта для того, чтобы начать с нами работать.